Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше 3%. Свою инициативу Юрков объяснил материальным положением владельцев аварийного жилья. По его словам, в основном это малоимущие граждане. Люди десятилетиями живут в аварийных домах, где просто находиться уже рискованно для жизни. Все, что могут в этой ситуации предложить слуги народа, это повесить на шею и так малоимущих людей неподъемные ипотеки. Работники Пермского машиностроительного завода имени Дзержинского провели в Москве одиночные пикеты в защиту предприятия в связи со сложной ситуацией, происходящей на нем. Активисты полагают, что банкротство завода было преднамеренным. Пикеты прошли у здания Генпрокуратуры и у приемной президента Российской Федерации. Участники держали плакаты. Прокуроры на стратегическом заводе заказное банкротство. Прокуроры, услышьте пермских рабочих. Путин, без наших сепараторов не будет флота. Плевать хотела наша буржуазная власть на подобные пикеты. Ведь буржуазии нужны не заводы, а прибыль. Если же прибыли какой-то конкретный завод не сулит, то он обанкротится, а наемные работники окажутся на улице. Персональные данные пользователей портала госуслуг оказались выложены в свободном доступе, сообщил коммерсанту основатель DeviceLog Ашот Аганисян. Данные можно скачать на одном из форумов, специализирующихся на утекших базах данных. Автор поста выложил файл с данными более 28 тысяч пользователей. Структура этих данных разнится, но среди них, например, есть фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС и ИНН, номер телефона, электронная почта, информация о детях и другая. Вот она, бытность цифрового века при капитализме, при котором обчистить тебя могут не только физически, но и электронно, украв из сети все данные, от которых зависит твоя жизнь. Заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Суханов заявил, что для решения конфликтов внутри коллективов медикам нужно пить с главными врачами. Об этом он сказал на встрече с секс заведующей отделением новорожденных главной клинической больницы номер 6 Ириной Петровой на площадке Пермского общенародного фронта. Цитирую. «Если бы вы изначально пришли в ОНФ, Написали президенту, Минздрав, написали бы своему депутату, то, может, ведь мы и разобрались по полюбовно. В конце концов, сходили бы с главным врачом, отметили какой-нибудь праздник, выпили по бокалу шампанского и договорились. Конец цитаты. Сватовство, связи, коррупция. Эти феномены и так расцветают в нашей стране настолько, что может показаться, что мы снова живем в тремучем средневековье. Так еще и сами депутаты напрямую советуют решать проблемы через подобные методы. Гора национальных проектов за 25 триллионов рублей, ради которой власти повышали НДС и пенсионный возраст, родила инвестиционную мышь. Вместо задуманного ускорения, инвестиции в российскую экономику замедлились в шестеро, а частные и вовсе начали сокращаться. Такие данные приводит Центробанк Российской Федерации в обзоре экономика за ноябрь 2019 года. Согласно Ростату, за январь-сентябрь Россия получила лишь 0,7% прироста инвестиций. Это в 6 раз меньше показателя 2018 года и почти в 7 раз ниже уровня 2017. Инвестиции. Какое красивое слово для акта продажи страны иностранному капиталу. Недовольство же действующим ускорением инвестиций в очередной раз доказывает сильное желание нашего капитала продать Россию побыстрее и подороже. Товарищи!